Всем привет. Теперь. так, тема сегодня расклад. Сейчас посмотрим, на какую тему. О чем будет расклад. Подсказка. Так, ключевая карта девушки. Так, будет о женщине, о девушке. Так, давайте так. посмотрим. Итак, что же именно? Предупреждение для девушки. Ловушка будет. Либо же девушка находится уже в ловушке. Так, крепкое здоровье у девушки есть. Интересно, какая ловушка. Общество. Ловушка в обществе. Кто-то из ваших знакомых с вами не очень хорошо общается, либо обманывает. Так, у девушки есть достаток. Подарок. Кто-то из людей хочет вам подарить подарок. Знакомые, друзья, родители, родственники, семья. Успех в, успех в делах, в жизни. так Храбрость, силы есть у женщины, у девушки. так Новости. Какие интересные новости будут? Ключевая карта молодого, челов... молодого человека, извините, заговорюсь. Так новости от молодого человека, так что он хочет сказать? Достижение цели. Хм. Хочет вас добиться вашего отношения, хорошо. Дружба, симпатия, хочет с вами. Вот вы женщина, девушка, вот мужчина, парень, хочет дружба, нравитесь. Говорит, это удачные отношения будут. Доверие, и дружба – это самое главное в жизни. Усилия приносят плоды. Мужчина такой прям, парень, старается. Так счастливую жизнь пообещает вам. Еще что? Правда будут препятствия в жизни. Но благодаря вашим соглашениям на препятствия будут добрые вести. Счастье, долголетие будет. Но также может быть испытание. Испытание, разногласия в отношениях. Честь, слава мужчина будет отстаивать в своих неприятностях. безопасности будет стараться держать вас, себя в безопасности. Достижение, духовный рост будет учиться. Начало пути, чему-то новому. Но трудности, события, потери в жизни могут быть. Важные решения нужно будет принять. Для обучения, для тайны. Тайны, да? Интересно, тайны именно какой? Какой именно тайны? Спросим, тайны. Какой? Подарок тайны. Успех в делах. Храбрость, сила. Достижение, духовный рост. Безопасность. Разногласия. Обучение тайны. Тайна чего именно? Удачи. То что удача, этом вот неприятности, когда вот будут, то удача после неприятности будет, когда вы поймете, как справляться с неудачами. Начало пути. Новости. Новости о чем? О мужчине который добивается цели чтобы дружить Но трудности на пути разные события в жизни происходят потери в жизни но мужчина принимает важное решение Он хочет заработать денег так для девушки заработать денег который находится в ловушке ловушка какая? общество ловушка в обществе что люди носят маски не так относятся, не так относится как на самом деле то есть показывают видимость усилия принесут плоды молодому человеку и счастливую жизнь вам подарит но препятствия за честь за славу Добрые вести, крепкое здоровье, счастье, соглашение. Долголетия, соглашение, доверие, дружба. испытания Так, давайте еще узнаем: испытание чего? Испытание чего? Испытание для достижения целей. Чтобы достигнуть цели, нужно пройти испытание в жизни, чтобы понять тайну. Тайна для начала для начала пути начала пути чтобы что-то новое в жизни начать строить новые отношения новая работа нужно пройти именно те трудности которые впереди будут их нужно будет преодолеть всем пока